Дорогие девочки, бабушки, мамы, сестры, дочери, тети, в этот прекрасный весенний день я хочу поздравить вас с нашим женским праздником, с праздником весны. Весной все обновляется, весной появляются новые надежды. И несмотря на всю ситуацию сейчас вокруг, я хочу пожелать вам сохранять позитивный настрой и дарить радость и любовь своим близким, вот здесь, вот на своем месте. И вы знаете, недавно я прочитала такую притчу, которая характеризует мое настроение в данный момент. У одного человека спрашивают, что вы ждете от 2022 года? Ведь вокруг творится такой кошмар. Я жду, что распустятся цветы. Как? Какие цветы? Почему? Потому что я их сажаю. Вот и я желаю вам, каждому на своем месте, делать то дело, которое приносит пользу вашим близким, вам, окружающим. И все наладится. Еще раз поздравляю вас с праздником весны и желаю вам всего самого-самого хорошего. С любовью, ваша Ольга Китченко. девчонки весной все вокруг преображается и нам тоже хочется перемен расцветайте вместе с каналами модной практики и ближе к телу мы объявляем распродажу наших видеокурсов весна без границ только до 18 марта включительно вы сможете приобрести все наши видеокурсы по выгодным ценам со скидкой до 50 выбирайте то что подходит именно вам например если вы только начинаете осваивать пошив нижнего белья тогда видеокурс твое идеальное белье это именно то что вам нужно. На нем мы учимся конструировать и шить трусики слипы и пюсгальтер на косточках. Даже если вам никогда еще не приходилось шить, обещаю, в конце вы легко сможете изготовить свой первый комплект белья, идеального белья, которое подойдет именно вам. Ну а на время акции на этот курс действует скидка 45%. Всего за 3630 рублей вместо 6600. И это не все, ведь в большой мартовской распродаже участвуют все мои обучающие курсы, без исключений. Кроме того, мы подготовили для вас и специальные комплекты курсов. Например, на комплект видеокурсов Casual, дизайнерское худи и джинсы Moms действует скидка в 50%. Мартовская распродажа продлится с 8 по 18 марта включительно. Переходите на страницу акции по ссылке в описании к этому видео прямо сейчас и приобретайте мои видеокурсы по выгодным ценам со скидкой до 50%. Обновляйтесь и расцветайте, и учитесь вместе со мной. Ну а я буду и дальше с радостью делиться с вами своими знаниями. С любовью, ваша Ольга Дьяченко.